Всем привет дорогие друзья, очередной обзор AirDrop, который проходит на бирже убит? где мы зарабатываем монеты Dollars каждый день, выполняя простые задания. Ссылка на регистрацию будет в описании под видео, для мобильных устройств используйте QR-код. Регистрация займет одну минуту, кис проходить здесь не нужно. То есть в июне, когда откроют торги по монете FastDollars, мы эту монету продаем, полученную прибыль выводим, без верификации аккаунта. За регистрацию TelegramBot платит один раз, 1000 монет за два задания, остальные можно делать каждый день, любой на ваш выбор. Задание депозит, рейд, своп, фарминг, 10 диайсов снял. Несколько видео, как их выполнять, ссылки в описании. У каждого задания есть своя инструкция. Переходим через кнопку Выполнить на страницу задания, где будет описание. Читаем, выполняем. Сложного здесь ничего нет. Twitter не работает, ВК отключен, Facebook еще пашет. У кого не сблокирован, размещайте посты. Содержание поста на странице задания. Вот этот пост, еще что-нибудь от себя добавляйте каждый день разное. Тогда вас Facebook не заблокирует за спам. Снимайте обзоры для YouTube, TikTok. Общайтесь в чате. Здесь. Проверяйте других пользователей. Как они выполняют задания. Каждое проверенное задание другого участника 100 монет по 12 в день. 1200 монет дополнительно. Статистика у меня нулевая. Не знаю, это вечный глюк биржи. Я выполнял уже за сегодня. Трейд, своп. Уж 10 дайсов тем более. Это не пропущу. На протяжении дня... Кто появляется, то исчезает. А чтобы не делать повторно, лучше перейдите на страницу задания и нажмите кнопку «Проверить и получить». Вас оповестят, выполнили ли вы это задание и нужно его делать, или уже сделали, и ждите завтрашнего дня. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.